Планета Земля, 7,3 миллиарда людей и у всех одни и те же потребности, неважно кто ты и в какой точке мира ты живешь. Есть одна вещь, которая нас объединяет. Всем нам нужна еда, вода, одежда и приют. И куда бы ты ни пошел, ты должен за это платить. Главное мерило человечества – это деньги. Деньги дают чувство безопасности. Они показывают нам путь к воплощению наших желаний. И поэтому многие из нас убивают огромную часть своей жизни на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы платить по счетам, выживать и удовлетворять свои потребности. Деньги не только помогают нам воплощать мечты, они обладают и разрушающей силой, ассоциируясь с салочностью, ложью и преступностью. Деньги – это то, что побеждает в борьбе между добром и злом, и то, что для многих остается тайной. Известно, что на сегодняшний день основные валюты не подкреплены ничем, кроме нашей веры в них. И центральные банки всего мира держат наше будущее в своих руках и под жестким контролем. Деньги – это власть, и эта информация может действительно наделить вас властью, если вы хотите быть открытым и учиться правде о деньгах. Финансовый кризис 2008 года практически разрушил мировую финансовую систему. Центральные банки и другие регуляторы несут ответственность за то, что не смогли предупредить кризис. Многие люди и компании обанкротились за одну ночь, но в то же время родились огромные возможности. У медали всегда две стороны. И после многовековых экономических проблем мы близки к пониманию того, что существуют лучшие пути. Кризис 2008 года породил одну из величайших финансовых возможностей всех времен. Возможность, которая стала серьезным вызовом всей современной кредитно-денежной системе. Она была порождена многолетней фрустрацией и стала закономерным результатом потери доверия к банкам и кредитно-денежной системе. Так на свет появилась криптовалюта. Что такое криптовалюта? Блочная цепь биткоин была создана в 2008 году. И несмотря на скепсис финансовых регуляторов, институций, правительств и медиа, она получила потрясающее развитие. Только в промежутке между 2009 и 2013 годами курс одного кольна – повысился с одной десятой доллара до более чем 1100 долларов. Люди, инвестировавшие в биткоины, стали мультимиллионерами за невероятно короткий промежуток времени. И это один из самых обсуждаемых примеров экономического триумфа в мировой финансовой истории. Одним из счастливчиков стал молодой норвежец, который инвестировал всего 27 долларов, для того, чтобы сразу забыть о них. Через пару лет его скромная инвестиция превратилась в более чем 850 тысяч долларов. Это был дорогой урок для всех, кто был знаком с биткоинами на стадии их возникновения, но не воспринял их всерьез. Что если новые технологии позволяют каждому в мире стать своим собственным банком, свободным от налогов и комиссий? Криптовалюта основана на математике и работает на программном обеспечении с открытым кодом, подключаясь к глобальной сети через интернет. Но как мы можем быть уверены в том, что ей можно доверять? Традиционно мы запрограммированы полагаться на кого-то третьего. Банки, кредитные организации, услуги денежных переводов. Они контролируют процессы движения денег между людьми. За это они берут с нас чрезвычайно высокую плату. Но мы привыкли платить большие деньги за то, что могло бы быть бесплатным. Многие верят в банки так свято, что искренне считают их надежными и честными». Но что если можно обойтись без этого посредничества, съедающего такие огромные суммы? Что если есть пути намного более дешевые, безопасные и быстрые? Большинство людей ассоциируют это с анонимным черным финансовым рынком. На самом деле он намного прозрачнее, чем может показаться. Только подумайте, сегодня вы можете легко копировать и скачивать музыку и фильмы в интернете. И криптовалюта, она электронная, такая же, как музыка и фильмы в интернете. Итак, слушайте внимательно, так как это ключ к пониманию криптовалюты. Можете ли вы быть уверены в том, что ваши электронные деньги не будут скачаны так же легко, как ваши любимые песни? Как может электронная валюта сохранять свой первоначальный объем и не копироваться в онлайн-режиме? Дело в том, что криптовалюта – это не файл в компьютере. Это скорее запись в публичной базе данных, которая называется «блокчейн». Давайте сравним это с современными банками. Они сохраняют регистры бухгалтерского учета каждой транзакции с плюсом или минусом в базе данных. С криптовалютой банковские счета заменяются электронным кошельком, где только вы можете их контролировать. Регистр бухгалтерского учета криптовалюты – это блокчейн. Блокчейн или лейджер сохраняет запись о каждом коине и каждой транзакции, которая когда-либо была произведена. И его баланс всегда сходится, поскольку количество коинов не меняется и ни один коин никогда не покинет систему. Когда вы отправляете куда-то один коин, то на самом деле вы отправляете элемент базы данных с кодом, который является уникальным ключом для этой конкретной транзакции. В ходе транзакции регистр блокчейн находится в режиме непрерывной синхронизации по всему миру. Каждый пользователь сети имеет свой идентификатор. И так как блокчейн публичен, он не может контролироваться никем. Практически невозможно сломать блокчейн. Для этого хакерам придется таргетировать тысячи компьютеров по всему миру одномоментно. Если это и реально, то намного более сложно, а значит система намного более безопасна, чем банковская. Эта система действительно способна заменить банки и банкиров по всему миру. Многих устраивает современная банковская система просто потому, что они не понимают ее или не могут подсчитать все то количество денег, которое мы тратим на комиссии и проценты в год. Криптовалюта – полная противоположность сегодняшней банковской системе, так как она абсолютно прозрачна и никто не может изменить ни количество коинов, ни математических правил, на которых основаны все операции». Систему криптовалюты с ограниченным количеством коинов невозможно обмануть. Эта валюта действительно способна сделать наш мир честнее. Сегодня миллионы людей живут без банковского аккаунта. Еще больше людей имеют смартфоны, которые дают доступ к глобальной персональной банковской системе, основанной на технологии криптовалюты. Это банкинг для всех. Криптовалюта для банкинга – это то же самое, что интернет для телефонии. И самое волнующее, это даже не то, что мы уже знаем о ней, а то, чем она станет в будущем. Будущее платежей Биткоины ворвались в мир триумфально, так на карте появилась криптовалюта. Вскоре пионеры продемонстрировали, что система должна непрерывно совершенствоваться, и в этом залог ее успеха. Стали появляться новые криптовалюты и знания о новой экономической системе росли быстро, открывая двери для еще более безопасной, мощной и дружелюбной криптовалюты. OneCoin – это криптовалюта 2.0. Ее основатель, доктор Ружа Игнатова, родилась в Болгарии и выросла в Германии. За ее плечами огромный финансовый опыт. Игнатова получила одновременно степень специалиста по экономике в Канзасе и доктора наук по праву в Оксфорде всего за 4 года. Несмотря на юный возраст, она уже работала как самый молодой партнер в компании «МакКинзи». В эти годы она консультировала Сбербанк, Альянс, Юникредит, Рафайзенбанк и другие финансовые организации. Она также разрабатывала проекты вместе с Дуще банком во Франкфурте, проводя инвестиционные банковские операции для российских банков. Она была председателем правления и финансовым директором одного из крупнейших фондов управления активами с капиталом в 250 миллионов евро. Когда криптовалюта достигла глобального успеха, доктор Ружа увидела возможности усовершенствования новой технологии и скоро стала экспертом в новой финансовой эре – Эрия криптовалюты. Она консультировала несколько криптовалютных компаний и впоследствии написала книги о криптовалюте, которые были переведены на разные языки. В 2012 году Ружа Игнатова стала женщиной-предпринимателем года в Болгарии и в 2014 снова победила в этой номинации со своим инновационным проектом OneCoin. Имея столь мощный предшествующий опыт и видя необходимость ответить на возникшие к тому времени вызовы безопасности криптовалют, доктор Ружа усовершенствовала технологию и разработала новую систему, которая стала способна практически исключить риск кражи со счета. Создание отслеживаемой монеты подтвердило свою эффективность, и было признано величайшим шагом к идеальной валюте. Игнатова также понимала важность и силу активных сетей, и то, какое они будут иметь влияние в будущем. Огромное желание делиться опытом и знаниями привело ее к идее открытия собственной школы финансового образования, где она могла давать людям практические инструменты и демонстрировать возможности для взлета. И последнее по порядку, но непозначимости. Ей важно было добиться того, чтобы дверь в будущее была открыта для каждого. Вдохновить людей по всему миру, извлекать доход из той же самой возможности, которую использует высококлассный специалист в области технологий и финансов. Добыча ванкойнов стартовала 23 января 2015 года на живом мероприятии в Гонконге. И с момента основания она получила колоссальный рост в 650 тысяч майнеров в 195 странах. На живом событии в Дубае в мае 2015 года один коин стоил 1,05 евро. Стартовая цена была установлена на отметке в два раза выше, чем ожидалось. В ближайшие годы ожидается уверенный рост курса. К июню 2016 года ожидаемый сценарий колеблется между 2,2 и 5 евро. К июню 2017 года стоимость уанкоина может достигнуть 50-100 долларов. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Звучала ли история биткоина слишком хорошо, чтобы быть правдой? Для многих из нас да, но это случилось. Сценарий это не гарантия, но помните, что предполагаемый рост ваннкоина это всего лишь доля оглушительного взлета биткоина. Спрос на OneCoin на сегодняшний день очень высок. В основном, благодаря тому, что стать участником концепта очень легко. Но также и благодаря тому, что очень быстро люди открывают для себя все преимущества и безопасность, которую может дать им OneCoin как криптовалюта. Учитывая столь большой спрос, курс одного коина должен дать впечатляющий рост за следующую пару лет. А значит, владельцы этой валюты получат приличную прибавку в капитале. В июне OneCoin уже был включен в список xcoins.com, и на сегодняшний день он является второй по величине криптовалютой в мире. Всего год потребовался для того, чтобы добиться капитализации в 1 миллиард долларов на рынке. Присоединившись к OneCoin, вы получите доступ к OneAcademy, основанной доктором ружей и университетом, где можете получить мощное финансовое образование. Уникальные инструменты, которые помогут легче понять исторический аспект денег. Вы сами сможете выбрать свой из шести различных уровней этой невероятной по эффективности образовательной программы. One Academy охватит все, что вам нужно для эффективного лидерского управления финансами в новой развивающейся экономике. Чтобы стать частью OneCoin, вам достаточно присоединиться к глобальной сети OneCoin, создать бесплатный аккаунт и когда решите участвовать в добыче коинов, начать с уровня 130 евро. На вершине One OneAcademy вам будут выданы бесплатные токены, которые дадут возможность стать частью, вероятно, самого большого майнинг-пула, который вы когда-либо видели, где вы, внеся свои токены, сможете генерировать коины для собственного персонального аккаунта. Это сделано, чтобы помочь как можно большему количеству людей стать частью процесса добычи коинов, без специальных знаний или оборудования. Это очень действенный способ расширить возможности людей по всему миру. Так как цена криптовалюты основана на предложении и спросе, легко понять, что с ростом сети цена увеличивается. OneCoin – это самая новая, самая современная и инновационная криптовалюта в мире на сегодняшний день. Ее основатель, доктор Ружа Игнатова, имеет амбиции, опыт и экстраординарную способность направлять людей на путь расширения своих знаний, понимания своих широких возможностей и получения дохода от золота интернета. OneCoin с 2014 года стал распространяться по свету, собирая сотни тысяч майнеров, трейдеров и пользователей, быстро адаптируясь к новой компании, улучшая жизнь людей в каждом уголке земного шара. Современная кредитно-денежная система, та, которую мы знаем, подвергается колоссальным изменениям по всему миру. Мы переходим в новую эру. Сейчас перед нами конкретная возможность и лучшее в ней то, что вы можете адаптировать ее к вашим личным предпочтениям. Если вы заинтересованы в строительстве бизнес-портфолио и получении выгодного источника дохода, то это ваш шанс оказаться на передовой чего-то абсолютно нового, становящегося, того, что будущие историки назовут революционным. Присоединяясь к концепции, вы не только получите доход от криптовалюты, но и займете свое место в экономике будущего. Мы верим, что принятие решений основывается на информации, и теперь это ваш выбор, использовать ли данную вам информацию. Убедитесь в том, что человек, показавший вам это видео, ответил на все ваши вопросы. И начинайте. Помните, что это больше не вопрос, будет ли влиять криптовалюта на будущую экономику. Вопрос только в одном. Готовы ли вы к новым изменениям в экономике, которые придут вместе с нами?